Переворот. <смех> Чероки, как будет, директор? Ну как, четыре грибы? Да, правда, все четыре да? Ну а? да. А. Что, вот Чуть -чуть -чуть. а раньше бы уже все. Я бы уже не стронулся назад. -то. Ну да. Вот. Смотри, горы. Это я сейчас попробую. Надо, надо а уже, сейчас уже такая форма, я на своей Хонде сюда заеду без блокировок. Подожди, Филипп! Тоня!